Всем привет, меня зовут Антон, я сюда приехал из Москвы на пару недель, сколько это было, недели, ну чуть больше двух, вот, в июле. Я занимаюсь скалолазанием, ну, по большей части скалолазанием. У меня выдалось летом почти месяц свободного времени. Вот я хотел где-нибудь на природе, на природу съездить, <свят> поволонтерить. Вот перебирал разные варианты, и в итоге поехал сюда, потому что. Здесь, сюда можно приехать совершенно на любой срок, в любой момент приехать-уехать, большую часть волонтерских программ, которые я видел, они более-менее ограничены по срокам. Либо там надо очень заранее э, заявляться, а сюда я написал в последний момент, и очень порадовало, что я э, Тут же получил ответ, да, да, отлично, приезжай, никаких проблем на любой срок, как хочешь. Вот. Я собрался, взял свою палаточку и прикатил сюда. Вот. Здесь замечательная совершенно природа. Жизнь пышет через край. Повсюду ягоды, гигантские одуванчики озера со всех сторон вот то есть для тех кто любит природу здесь можно шикарно отдохнуть для тех кому не нужен для этого город вот. и очень понравились люди большая часть с кем я встречался вот, в поселении, очень приятные какие-то, ну, даже вот по выражению лица очень приятные люди. Ну, с Юли июля я просто подружился за эти недели и, как бы, приеду сюда обязательно еще, наверное, не раз. А занимался я здесь совершенно не ненапряженной для себя работой. Ну, когда я приехал тут в основном косили, вот Я полдика кидал сено, разминался, потом шел отдыхать. Вот. Кормят прекрасно, несмотря на то, что без мяса Юля офигенно готовит. Вот. Это, это, это огромный плюс этого места. Вот. Потом еще какое-то время сажали семянки и э, уже ближе к концу э, стали обустраивать волонтерский лагерь мы его потихоньку приводим в хороший э, юзабельный вид вот э, думаю к концу этого сезона он будет э, уже в общем хозяева приедут туда жить тоже вот они уже об этом мечтают вот все